Привет, дорогие родители! В Петербурге прекрасная осень, а у меня разоблачение известного мифа. Многие мамы думают, что для того, чтобы начать заниматься с ребенком иностранным языком, им нужно большое количество материалов. Нужно найти как можно больше карточек, игр, заданий, картинок, мультфильмов, песенок и всего-всего. Это понятно, потому что профили англомам, они пестрят огромным количеством разнообразных заданий и поделок, и кажется, что стоит только их все получить, стоит их только скачать, и мы уже будем готовы, и мы будем во все оружии. Но будь это правдой, вы бы уже давно начали, правда? На самом деле это не так, потому что большое количество информации, оно лишь усиливает хаос, и все, что нужно вам – это четкая, понятная, очень спокойная, очень последовательная система. И в этом случае за 20 минут в день в течение трех месяцев можно достичь очень хороших результатов, результатов, которые дети достигают за год занятий в хорошей языковой школе. Почему я это знаю и почему я об этом говорю? Я уже более 10 лет преподаю ранее английский, 6 лет я руковожу школой иностранного языка для детей, я обучаю преподавателей, и я очень хорошо знаю, как многие лучшие намерения родителей заниматься дома самостоятельно, они разбиваются о об отсутствии сил, об отсутствии энтузиазма, когда уже не хватает нам запала, не хватает нам сил для того, чтобы придумывать разные задания, для того, чтобы скачивать и распечатывать эти бесконечные картинки и карточки, остановитесь. То, что хочу сделать я, я хочу предложить вам очень стройную, очень спокойную систему, благодаря которой вы сможете шаг за шагом, последовательно, в очень спокойном темпе, спокойном режиме и ритме понятно заниматься со своим ребенком и достигать очень хороших результатов. Я хочу дать вам шанс попробовать и сделать это совершенно бесплатно, для того, чтобы вы могли понять, как это действительно может работать.